Лягу спокойно на осколке от снега, крылья под круг, чтобы нежное не прокололась. да да да да да да и вы так беспечны, что я путаю вас и деревья, А во мне все конечно я ищу себя. Дали, почему тебя дали так мало? Дали, нарисуй мне шерстяное одеяло. Когда милый станет дом, Я прижмусь к полотну своим телом. Краски станут теплыми руками, Суммей стать сильнее, чем мои мысли, чем мои слезы, чем эти колки боли в желудке, чем мои тени, чем синяки под глазами, чем свои в бетоне, чем мои слезы, чем ваши гири, чем эти колки бури. Щедр гня Важно, ты на виду, или с краю я тебя замечаю. Лети, лети, лети, покуда жизнь несет она, лишь раз. Слеп родной дом Песня про то, что у каждого есть внутри. Но, возможно, не все об этом знают. Хочется обратить внимание на это. Внутри меня живет сказка, С осторожной руки Она растет под свистом стрелы Под пульсом любви Клетке я в каждом вздохе я в каждом сантиметре тебя. Знает, кто мы на самом деле, отгадаем потом. А пока снимай свое тело, пойдем притворимся дождем. Пойдем по течем по несмелым словам, по ржавым трубам. Пойдем, по течем, по чьим-то планам По стеснутым рукам Пойдем, размешаем обреченный пепел все с руслом реки Нас не вспомнят Мы следы на щеках Нас не вспомнят Мы день в календаре Нас не вспомнят Мы на чьих-то устах Переходим на смерть Стороне, света нет другой стороны Мой кувшин наполовину полон Он ждет тебя Напоить дороги поисков и потерь самого всяких противопожарных. Песня, которую я написала себе на день рождения. Как путеводная. Подгорь ко мне, посмотрю в глаза, обниму себя. В зрачках столько темного темного а во мне столько тема тепла а во мне так много всего всего И слушаю шепот трав, Обнимаюсь лесными телами, А внутри что-то давит, тянет, Мое сердце так много знает, так К югу, не закопаться в льдах. И говорит мне сердце: почаще обращайся к детству. Там твои настоящие чувства, любви, и доверия всему. И говорит мне сердце: слушай меня, не скрывайся. Люби собой, оставайся, танцуй свой собственный ритм. Знай, что всех к тебе вернутся. Если ты к нему обернешься, знаешь, что душу тебя откроют. Если ты откроешь свою, и говорит мне сердце, я слушай сердце. И говорит мне сердце, я слушай сердце. И говорит мне сердце, я слушай сердце. И говорит мне сердце, я навсегда с тобой. <плес> Браво, спасибо. Спасибо. И завершающая песня. Надеюсь, ее две можно. Ну, тогда две завершающие оптимистичные песни. <плес> <плес> <плес> Тоже написано, как э, такой акт самоподдержки. Я думаю, что он тоже сейчас многим э, необходим. Э, и я вот понимаю, что у меня совершенно фантастический, не только у меня вообще, у всех, на творческих людей, это фантастический э, механизм э, защиты и самоподдержки, как раз-таки, когда тебе очень-очень плохо, ты почти на краю, тут бац, тебе какая-то песня или стих, этот эта сублимация выходит в этот красивый поток, и ты думаешь... Блин, а нет, я еще поживу, раз уж такая песня пришла. Раз уж такой стик пришел. То, блин, как классно. Еще пару понедельник можно. Я, да, я здесь, потому что есть песни, которые услышали собственно. И покрывается прахом Видно, покой не моя судьба Потому что я заложница страха Он меня держит в руках И не подпускает к свету Железных скованных Я не оружие, но меня видят в любом пистолете. Я бы запретила слово война в нашем двадцать первом столетии. Я не выбирала тебя. Ничтожные супруги прочих из наших сердец Любовь и добро Yeah, boy, sir. Ты меня видишь, я тебя вижу, неважно, кто и что слышит, неважно, как и чем дышит здесь очень мало истинной правды, но мы. Можем стать ближе и дороже. Ведь друг для друга мало нужно просто быть рядом и сливаться душами просто слышно.